Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о всех персонажах из аниме Ван Панчмана, которые знают о силе Сайтамы. Ну а спонсор этого видео – Battleborg. Огромное спасибо за поддержку канала. Итак, мы все знаем, что Мурата выпускает главы каждые две недели. И даже те люди, которые не сильно увлечены вселенной Ван Паншмана, с нетерпением ждут выхода новых глав. Лишь бы увидеть в очередной раз невероятно красиво нарисованных персонажей. Да, действительно, Мурата хорош в своем деле. Но я хочу познакомить вас с одним человеком, Который также очень качественно и круто рисует. И вот его рисунки. А если хотите увидеть больше, ссылка на его и вконтакте будут в описании. А для тех, кто хочет поддержать мой канал, ссылка на донат и на мой бусте будут в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а теперь давайте перейдем к видео. Все персонажи из Ван Punch Man, которые знают о силе Сайтамы. Первым наш список, конечно же, открывает Генос, который узнал об этом, когда дрался против Камарихи и чуть ли не покончил с собой. Но затем появился Лысик и одним ударом избавился от монстра. В этот момент он стал свидетелем невероятной силы Сайтамы. После стал его учеником и в будущем не разу убеждался, что Сайтама действительно сильнейший герой. Второй человек, который узнал о силе Сайтамы, это Ген. Нет, не Генос, а Гениус, ну или Доктор Генус. Это ученый, который сделал немало открытий. И все его хвалили за это. Но его идею развивать человеческую цивилизацию искусственным путем никто не захотел поддержать. Спустя много лет ему все-таки удалось достичь успеха. Первым делом он вернул себе молодость. Затем создал сотни своих клонов, с помощью которых он еще и хотел создать новые формы жизни. И даже перешел к испытаниям над людьми. В том числе был и Зомбимен из С-класса. Кто не знал, это Гену сделал его бессмертным зомболом. И вот Геннус и Сайтама, узнав о Палате Эволюции, захотели уничтожить его. Там наши герои встретились с носорогом Асурой, сильнейшим подопытным Геннуса. Но Сайтама, как обычно, уничтожил его одним ударом. Вот так Генус и узнал о силе Сайтамы. Конечно, в дальнейшем он стал изучать его, и в итоге понял, что Сайтама сломал свой лимитер и стал бесконечно сильным. О Генусе я заговорил не просто так, но об этом давайте чуть попозже. Третий человек, узнавший о силе Сайтамы, это сверхзвуковой Соник, который сам напросился и получил за это по... После этого жизнь Соника изменилась навсегда. Утром, днем, вечером, да и за все время он думал лишь об одном – отомстить Сайтаме. Но у него так и ничего не получается каждый раз сайтама уделывает его и конечно же он понимает что он очень силен но несмотря на это не бросает попытки превзойти его думаю стоит также упомянуть ассоциацию героев которые тоже узнали о силе сайтамы когда он проходил экзамен по вступлению в ассоциацию хоть он и провалил письменный тест но физической подготовки он поставил новый рекорд тем самым всех удивив конечно разглашать такую информацию ассоциации не стала и это не а четвертый человек, которого узнал о силе Сайтамы, это герой С-класса Серебряный Клык Бэнк. И было это, когда Сайтама уничтожил метеорит, который падал на землю. Именно тогда Бэнк стал свидетелем его нереальной силы, после чего он и захотел дружить с Сайтамой и Геносом. также познакомив с ними своего брата Бомба, который, кстати говоря, тоже все знает. Пятый человек, который знает о силе Сайтамы, это сильнейший герой во всем мире Ван Панчмана, герой которого боятся все монстры, да и люди не исключение. Конечно же, это наш любимый Кинг, с которым Сайтама встретился абсолютно случайно, идя домой из магазина. Он увидел, что Кинг струсил и убежал от робота, который пришел за ним. Вскоре Кинг сам признался Сайтами, что притворялся героем. И все заслуги человека, который каждый раз спасал его от сильных монстров, присвоили ему. Затем он вспомнил, что это был сам Сайтама. После этого Кинг многократно становился свидетелем нереальной силы Сайтамы и он как и генос убежден что сильнее никого нет и быть не может кинг самый везучий человек на земле ибо каждый раз когда его жизни грозит опасность появляется сайтама и спасает его шестой человек который знает о силе сайтамы это фубуки из бай-класса которая пришла запугать сайтаму но в итоге сама испугалась из-за его нереальной силы а еще была удивлена тем что его окружают сильнейшие герои с-класса в дальнейшем она также не разу Убедиться в силе Сайтамы. Седьмой человек, узнавший о силе Сайтамы, это Сурью, которого сперва наш лысик вырубил на турнире в дуэле. А затем, когда появились монстры, сурью проиграл и им, и думал, что с этими чудищами никто не сможет справиться. Но затем появился Сайтама и по одному удару уничтожил всех монстров, удивив этим Сурью, который увидел настоящую силу Сайтамы. Восьмой человек это Зомбимен, который узнал о силе Сайтамы. Сайтамы от Генуса. Помните, в начале видео я говорил, что мы вернемся к ученому? Так вот, он рассказал ему, что искусственным способом пытался создать нечто совершенное, но после встречи с Сайтамой оставил все эти жалкие попытки, ибо этот человек смог сломать свой лимитер и стать абсолютно совершенным и сильным героем. В 218 главе Генус рассказал всем героям С-класса о силе Сайтамы и о том, что это он расправился с Гару и с остальными монстрами. После чего Зомбимен сразу вспомнил слова Генуса о том, что этот лысик, сломавший лимитер, находится в ассоциации героев. Все пазлы сложились, и Зомбимен понял, что Сайтама на самом деле невероятно силен, и все, что рассказал ему Генус, и Генус про него правда. Девятый человек, узнавший о силе Сайтамы, это, конечно, световой. Флэш из С-класса. Они вместе сражались против ассоциации монстров. Встретились с богом монстров, с героем первого ранга С-класса Бластом. Еще в веб-комиксе у них была дуэль, в которой, конечно, Флэш не смог ничего сделать. Сайтама превзошел его во всем. И после этого он убедился, что он действительно очень силен. Вот так Флэш и стал одним из немногих людей, которые знают о силе Сайтамы. Десятый человек, узнавший о силе Сайтамы – это Гару. Впервые они встретились в девятой серии второго сезона аниме, где Гару после битвы с металлической битой наткнулся на Кинга и Сайтаму. Он думал о том, чтобы разобраться с героем С-класса Кингом, но Сайтама пинком откинул его в сторону и вырубил. Так он делал с Гароу еще несколько раз. Потом он превратился в монстра, пошел против всех героев, включая Сайтаму. Произошла большая битва, в которой Гару в итоге проиграл. Хоть он все и не помнит, но про то, что Сайтама Сайтама он все-таки не забыл. Именно поэтому я и включил его в этот список. 11 человек, узнавший о силе Сайтамы, это герой номер один из С-класса Бласт. Впервые они встретились в 183 главе Манги под землей во время битвы против ассоциации монстров. В тот момент Сайтамы вместе с Флешем и Монако наткнулись на магический куб, тем самым вызвав бога монстров. Но затем, почувствовав это, появился и сам Бласт. В тот момент он не подозревал, что перед ним сильнейший герой, а подумал, что это слабенький герой класса, который гуляет с героем С-класса Флэшем. Он помог им оттуда выбраться, после чего стал свидетелем боя Сайтамы против Гару с божественной силой. Вот тогда он и узнал о невероятной силе Сайтамы. Да, там есть маленький нюанс. Гару уничтожил весь мир. Затем Сайтама вернулся в прошлое, вырубил Гару, и, соответственно, никто не может узнать о том будущем которое не свершилась. в отличие от ядра который которые сайтама притащил с собой из того будущего но лично я думаю что бласт ничего не забыл ибо он находится в другом измерении даже возможно в измерении бога где он со своей командой и противостоит ему. именно так бласт и узнал про силу сайтамы 12 человек и последний в нашем списке кто узнал о силе сайтамы это татсумаки старшая сестра фубуки на момент записи этого видео вышла 225 глава, где они до сих пор сражаются друг с другом. Но мы уже с уверенностью можем сказать, что Тацумаки убедилась в том, что Лысик невероятно силен, ибо все ее атаки ему нипочем, он даже заинтересовал ее. И кто знает, к чему это может привести в будущем. Финал их битвы мы еще не видели, но я уверен, что в будущем ее отношение к Сайтаме изменится. До момента их боя она не знала про его силу и думала, что ее младшая сестра, как обычно, проводит время со слабаками. Но она осознала, что ошиблась и на самом деле этот лысый парень очень силен. Что ж, вы увидели всех людей из аниме One Punch Man, которые знают о настоящей силе Сайтамы. Если я кого-то пропустил, напишите в комментариях. Надеюсь, это видео вам понравилось. В таком случае, не забудь поставить лайк этому видео. Это очень сильно меня мотивирует. Что ж, огромное всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, ссылка на донат будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну на этом все. Adios, amigos!